Здравствуйте дорогие друзья! Продолжаем ремонт автомобиля Лава У нас готово заднее крыло. Заднее, о, прошу прощения, заднее крыло, э, готово э, под грунт э, крыша. Будем грунтовать. Загрунтуем, покажем э, результат. О, вот. Несколько стоечек готово. проемные стойки. Сейчас же все обдуем, заклеим, загрунтуем и опять покажем результат. Ну, на, этом, на этом пока все. Результат загрунтованной крыши показываем, покажем попозже. Всем пока, удачи!